Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Криптошарк. В этом видео у нас на обзоре B-Box, это у нас биржа. Здесь очень много разных приколов, плюх. Короче, продолжаем точно так же терроризировать и бомбить все биржи. Смотрим интересные варианты, в которые можно будет залететь. Какие здесь плюшки, бонусы на старт даются и тому подобное. Также какие здесь есть инструменты типа там плечи с этими фьючерсами, копитрейдинги, токены, которые могут быть для нас интересны. В общем, здесь у нас это все есть на бибокс. Ладно, давайте смотреть, что дальше. Здесь опять же есть разные анонсики, типа VIP, какие-то там все привилегии иметь, потом там биточек разыгрывает, еще что-то и тому подобное. Реферальная программа у нас есть, много чего интересного. В общем, смотрим. Купить можно легко, подсоединить карточку, либо через Apple Pay, точно так же можно и продать потом. Купил, продал, там, криптовалюту, биткоин, там, то есть то, что нам надо, какая там, доллары, не доллары, поставили, купили, все, все залетело. Для арбитражников, может быть, это будет те, кто не знали, биржа актуальна. Так, те, которые гоняют, там, гривну, USDT и тому подобное. Так, у них тут получается запущен глобальный план набора фьючерсных агентов, тут высокие награды и тому подобное, то есть, блин, хорошие скидки, глобальный у них там охват, более 100 стран и регионов, партнеров у них, короче, которые продвигают более 20 тысяч, то есть вот такая темка есть. Начните зарабатывать вместе прямо сейчас, можете посмотреть, если вам это и будет интересно, на этом тоже сможете заработать также есть вариант инвестиций просто вы у вас есть криптовалюта вы не хотите вкладываться там всякие монеты рискованные либо еще какие-то другие проекты вы можете просто здесь положить там под определенную годовую прибыль там 8 три с половиной процента 24 процента годовая а, и тому подобное так здесь еще есть торговые боты а, вы можете использовать любой торговый бот, вы можете его настроить, бота, как вам угодно, потом просто-напросто взять его и запустить. То есть, бот уже встроенный в саму биржу, если вы не хотите сами сидеть, клацать, то есть, задали определенные параметры, там, стоп лосс и тому подобное, на каких там моментах покупать, на каких продавать. Но это, я думаю, очень удобно будет для трейдеров, для профессиональных трейдеров, которые там, в принципе, не готовая схема какая-то и тому подобное. Не знаю, но как по мне, мне это чем-то напоминает казино. Вот есть там тоже казино, можно установить скрипты, по которому типа там она будет играть, типа там наподобие игры, как летит вверх ракетка. На каком коэффициенте становилась на том ты забираешь. Когда полностью вся твоя торговая стратегия уже прорисована в боте, то есть если кто-то, извини, да, ее может контролировать, либо хочет ее контролировать, он посмотрит, как работает твой бот, он все это сделает так, что ты все равно, как говорится, был в минусе. Но это чисто. По казиношным движухам как здесь это я не знаю поэтому но ну, тем не менее там есть место быть получается можно здесь запустить этого бота и им заниматься также копитрейдинг здесь есть можно как вы видите топ-1 у нас сейчас немного подзанятый к нему туда кружиться не получается как вы видите, если мы там заходили на другие биржи, у них там тоже, получается, трейдеры были, только у них, получается, уже не было мест, чтобы к ним присоединиться по их стратегии, можно было типа торговать. То есть здесь еще местяки есть, и можно выбрать для себя какого-нибудь актуального трейдера. Так что такие вот дела. А, ну, как вы видите, топ-3, в принципе, даже топ-2, наверное, держится неплохо у него там около 1000 подписчиков и тому подобное ну видимо человек умеет и просто с помощью еще дополнительных средств он больше делает иксов хорошо зарабатывает в принципе молодец красава ну если вам интересно вы не хотите сами торговать боитесь потерять деньги вы можете распределить по определенным трейдерам и пусть они для вас это поторгуют, что-то сделает Преимущество бибокс, там типа VIP, там, и там подобное. Разные уровни есть. Это для крутых ребят. Точно так же можете посмотреть, э, если там у вас колоссальные суммы, которые вы здесь холдите, торгуете, либо еще что-либо, э, то здесь вы уже получаете разные привилегии там, и тому подобное. Также есть такая темка, типа пригласить друзей, и можно получить один биткоин. В общем, условия здесь все написаны в принципе типа также делается небольшой депозит и потом с реферала как-то оно потом выигрывается то есть надо эти условия полностью учить но тем не менее темка есть такая накопим кап объемы по этой бирже в принципе 300 миллионов в сутки как по мне это неплохой объем очень много разных токенов есть, которые торгуются точно так же с хорошими объемами. Это хорошо. И вот дошли мы тоже к немаловажной теме. Есть у них свой токен. Торгуется он в районе сейчас 2-2,5 цента. Если посмотреть за все время, пик на этого токена, да, пик у него был в самом начале, пик у него был, это получается 3,32. Сейчас, как вы видите, 2 цента. Я думаю, сейчас, когда начнет крипто полностью взлетать и расти, возможно, этот токен опять даст хороший X. То есть вы сами понимаете, сколько это, если 3 доллара было, если начнется, 5 до 3 доллара поднимется, сколько это будет иксов То есть это 100 иксов как здрасте, на самом деле, Руволя, 100-100 плюс. Так что я думаю, можно присмотреться к этому токену. Я уже как бы денежку немножко сюда завел. Уже имеется. Так что а, что-то я отправлю на трейдинг пусть поторгуется. Оставлю рефералочку, надеюсь, вы по ней тоже пройдете. И думаю, возьму еще токенов. Баксов на 200, пусть лежат. Это как будет бы немножко, но тем не менее, будет смотреть, как это у нас все будет расти. Ну, опять же, что еще здесь? Э, Приложение это да и так понятно, что они все есть. Можете отсканировать либо сюда qr-код либо просто... App Store, либо Google Play зайти скачать. Полностью вся информация есть. В принципе, биржа такая интересненькая. Я думаю, они сейчас скоро пару таких крутых новостей запустят и цена пойдет вверх. Как говорится, сейчас началась гонка между биржами. Кто себе больше заманит клиентов? Поэтому все вкладывают большие бабки и делают крутые бонусы. Будем пока штормить биржи. Так что, как-то так. Ладно, ребята, на этом у меня все. Тогда пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.